Добрый день! Я приветствую вас на втором дне моего марафона, и сегодня мы будем говорить про целевую аудиторию, будем ее рассматривать с разных сторон. Возможно, информация данного дня марафона вам будет уже известна заранее, но все-таки я попытаюсь дать что-то новое вам в рамках сегодняшнего дня. Итак. Для того, чтобы запустить рекламу или для того, чтобы начать а, свой блог, вы в первую очередь а, должны понять, для кого вы это будете делать. То есть вы должны полностью разобраться, кто ваша целевая аудитория. И я вам могу так сказать, что на моменте, когда вы только начинаете свой блог, то вы можете просто предполагать, кому он может быть полезен. Но так, в тот момент, когда вы уже дойдете непосредственно до рекламы своего блога, вы уже точно должны к тому моменту точно понимать, кто ваша целевая аудитория, иначе вы не сможете правильно состроить макеты потому что именно то, что вы напишите на этих макетах, будет определять тех людей, которые будут кликать на вашу рекламу. Если вы подписаны на мой блог уже давно, то вы прекрасно знаете, что я когда-то писала пост на тему того, как определить свою целевую аудиторию. В рамках того поста было, были даны четыре вопроса, на которые вам нужно было ответить, да, Сейчас я немножко упростила этот процесс, и это я оставила три вопроса, но что я вам рекомендую сделать? Вот послушайте меня, возьмите или лист бумаги, или возьмите компьютер, неважно, но ответы на эти вопросы, которые, которые я сейчас озвучил, я вас призываю написать. Почему написать? Потому что, когда вы отвечаете на эти вопросы в своей голове, оно, то есть... До тех пор, пока вы не положили это на бумагу или на компьютер, у вас нет перед глазами текста, и вещи становятся не очень очевидными. Вот, поэтому первый вопрос, на который вы должны себе ответить в рамках определения целевой аудитории, это будет «Чем хорош ваш продукт?», «Чем хорошо ваше предложение?» Или же, если мы говорим про блог, «Чем хорош ваш блог?». То есть вы прямо пишете и прописывайте четко. То есть, если ваш продукт, например, косметическая процедура, то есть вы косметолог, то вы пишете, я чем хорош ваш продукт. То есть у меня, например, большой спектр предложения. Далее, я работаю в хорошем месте, там, где хорошая Транспортная доступность, так скажем. Третья, я всегда провожу, то есть у меня есть медицинское образование, и я не просто там провожу косметические процедуры, я еще даю совету по уходу в рамках там, медицинского своего образования. То есть, ну и, и так далее. То есть вы прописываете уникальность своего, в принципе, предложения. Если вы говорите про блог, то, например, вы, у вас блог, предположим, рецептов. То есть вы пишете, в чем польза вашего блога что вы даете, например, там, пошаговые рецепты, вы рассказываете, какая польза, например, или состав каких-то определенных продуктов. То есть вы какие-то даете, например, домашние упражнения легкие, которые может любой человек выполнить, ну, если он хочет себя держать в форме. То есть вы это четко прям прописываете. То есть если даже у вас это все в голове, когда оно сложится на бумагу, вы уже прям четко все это понимаете. Более того, я, наверное, забегу совсем-совсем вперед, если вы до конца не понимаете, кто ваша целевая аудитория и про что ваш блог, вот эта вот проработка, она вам даст um, четкое понимание, что вы делаете. Потому что, э, ну, сейчас, наверное, так скажу про себя, наверное, то есть, когда я начинала свой блог, я вообще его позиционировала абсолютно иначе. Сейчас, когда я понимаю, кто со мной взаимодействует, какие, какую обратную связь получаю от вас, да, то есть, я уже совсем по-другому понимаю, кто э, люди, которые на меня подписаны, и кто моя целевая аудитория. То есть, она абсолютно другая. То есть, изначально я думала, что это будут просто блоги, которые, э, которые там захотят на, свою, э, на свой блог записаться рекламу в, в будущем да а сейчас я понимаю что у меня есть аудитория и таргетологов каких-то начинающих которые смотрят и что чему-то учатся у меня да и какие-то бизнесы какие-то что-то смотрят потому что они могут что-то спросить у своего таргетолога потому что я им что-то узнаю а, то есть есть и блоги, и блогеры какие-то тоже которые ну, хотят запускать или запустили уже на себя рекламу то есть вот, вот такой вот то есть вы когда это прорабатываете э, тот контент который вы даете вы прописываете для себя кому он может быть полезен Потому что, может быть, вы думаете, что ваш блог вот только там, например, только про рецепты, но на самом деле вы в своем блоге даете какую-то еще более другую информацию, и оказывается, что он может быть потенциально интересен еще вот и такой аудитории, такой, такой, такой. То есть это вам полезно. Но я немножко отвлеклась. То есть первый вопрос, чем хорош ваш блог, ваш продукт, ваша услуга? Вы просто прописываете по точкам, чем вы крутые. Далее. Вы прописываете, в каких ситуациях на вас будут смотреть, если вы в отношении блогер или в каких ситуациях к вам будут обращаться, если вы специалист или услугу какую-то предлагаете, какую предлагаете или какой-то продукт продаете, то есть в каких условиях должен находиться человек, чтобы купить а, вашу услугу. То есть если мы возвращаемся к косметологу, то в каких ситуациях человек к вам обращается тогда, когда у него проблемы с кожей, как вариант, тогда, когда он просто смотрит за собой и ему нужно поддерживать себя в каком-то геничном красивом состоянии, визуально-эстетичном в состоянии а, там, ну, и, и не знаю, то есть еще какие-то моменты, да. А, ну, не буду сейчас придумывать. То есть, если мы говорим про ПП-блог какой-то, то зачем на вас подписываться? То есть, у человека есть проблема с придумыванием рецептов для себя и своей семьи, вот он на вас подписался, он оттуда несет какую-то выгоду себе выносит из этого блога. То есть, вот тут вы прописываете точечно, для каких в каких ситуациях человек потенциально будет к вам обращаться. То есть вот, это вот эту проработку делаем. Есть еще такое понимание, какие боли или какие проблемы решает ваш блог. Да? Но э, в принципе здесь как, как ни крути, как ни смотри, э, смысл остается один и тот же. То есть вы это прописываете. Третий пункт. Вы смотрите, обязательно изучаете, что делают конкуренты в вашей нише. То есть э, как я предлагаю обычно своим клиентам просматривать конкурентов. То есть если э, ваш... Блог или ваш бизнес важен по определенной локации, то есть мы сейчас говорим, например, про Латвию То вы смотрите, то есть если вы не предоставляете свои услуги онлайн каким-то образом да, То есть если вы продаете товарку и у вас реально есть магазин какой-то вот в Риге находится И вы не можете, например, отправить ваш товар в Россию там, или в Канаду ну технически, да, грубо говоря То вы смотрите конкурентов в своей нише по вашей локации. И смотрите, что они предоставляют, какие какие ништячки у них есть. Может быть, что-то они делают такое, о чем вы даже не додумывались. И тут это очень важный момент. То есть, изначально я вам так скажу: что если вы блогер, и просто-просто блогер, то есть просто лайфстайлер, то, конечно, не смотрите конкурентов. Почему? Потому что я это когда-то давным-давно уже на каком-то своем прямом эфире говорила, что если вы хотите себя позиционировать как личность и ä, делать что-то уникальное, то лучше за конкурентами даже не смотреть, потому что вы тем, тем самым будете каким-то образом все, фокс пошел, вы каким, тем самым будете смотреть за своими конкурентами, что-то перенимать. Если вы хотите быть как личность уникальна в этом своем процессе, то это не самый хороший вариант, потому что тогда вы будете ну, что-то каким-то образом слизывать у ваших конкурентов. Поэтому так не делайте, если вы просто хотите развивать свой сильный личный бренд. Во всех остальных случаях смотрите, что делают ваши конкуренты, потому что а, есть такое понимание, что нет ничего лучше, чем хороший конкурент, потому что на хороших конкурентов всегда а, нужно равняться, то есть нужно делать а, абсолютно не так, как делают они, ни в коем случае нужно делать лучше, нужно делать иначе, но нужно понимать, что делают конкуренты, потому что если вдруг вы а, делаете ровно все то же самое, то это никуда не годится, потому что, Запомните, никогда не слизывайте, никогда не повторяйте то, что делают ваши конкуренты, потому что знаете, есть такое понятие, что запомнят всегда только первое, Даже если вы будете крутым, но вторым, про вас никто говорить не будет. Поэтому помните это и будьте уникальны в том, что вы делаете. Поэтому смотрите за тем, что делают ваши конкуренты. Не делайте все то же самое, но подтягивайтесь на уровень выше, потому что если ваш конкурент, образно опять-таки возвращаемся к сфере косметологии, не знаю, делает массаж лица, а вы этого не делаете, то это ваше упущение на самом-то деле. То есть это не то, что вы прям слезали или перенимаете, но просто как бы это, наверное, тот немножко повышенный уровень сервиса, который уже а, считается нормой. То есть и вот тут вы нужно, должны, должны дотягиваться. То есть а, всегда смотрите за тем, что делают ваши конкуренты, а, для того, чтобы не проигрывать. И делайте лучше... Делайте иначе, делайте а, более качественно. Так, а, вот, это три вопроса, на которые вам нужно ответить а, и положить эти ответы на бумагу. И тогда, почему я об этом говорю, во-первых, вы сами все про себя поймете, вы поймете, насколько крутое качественное ваше предложение. То есть, когда оно все в голове, это все в голове, когда вы положили это на бумагу, оно все сразу читается. И даже те кто из вас, кто сейчас скептически относится к этому моему предложению, Просто знаете, что сколько я консультаций проводила и сколько я рекламу начинала делать со своими клиентами в рамках э, запуска еще на блоге, э, когда я просила своих э, подопечных, когда я просила своих клиентов сделать это, и они мне говорили, ой, ну зачем, я же так все это в голове знаю. Я говорю, напиши и покажи мне, пожалуйста. И когда они прописывали, а я это всегда проверяла, и мне говорили, блин, вот на самом деле я сейчас понимаю немножко чуть по иначе, потому что я начинаю думать, это прописывать, и это все иначе. То есть просто поверьте мне, это нужно написать на бумаге или на компьютере, неважно, и это станет более понятно. Вот. Далее. Далее мы будем говорить про сегментацию аудитории.